Записать задачу с глагола в совершенном виде. Взять самому и записать. Куда? Куда? В общее место, в которое может заглянуть любой член команды и быстренько дать свою обратную связь. Самый простой пример это холодильник с магнитами на кухне в компании. Или туалет еще лучше, да. В туалете наляпал задачу, никто ее уже не избежит, потому что она находится в месте, которое постоянно посещается. А если мало посещается, воздействовать через продукты питания, чтобы чаще посещалась а сейчас все крайне просто. Есть портал, да, то есть у меня все полностью в телеграме. Но я показывал еще в самом начале. Все видят общие задачи, общие цели. Не знаю, хорошо, не хорошо. У меня при входе в кабинет. Такая огромная там, эта, доска, и на ней напечатана с логотипами задачи на газ, да, это диплома должно быть выполнение. То, Мы используем для этого электронные доски Кайтен Трелла и шаблоны Google Доков. <свят> Пойдемте дальше. Вот, коллеги, смотрите: когда человек, пост поставщик задачи руководитель, собственник, визионер, начинает записывать ее сам, зачастую смысл меняется диаметрально. Начинаем писать. И то, что нам казалось абсолютно понятным и четким, при записывании полностью меняется и беда экономического чуда нашего в том что нам некогда вынырнуть из этого потока ду и заняться планом из этого у нас осознанность низкая мы беремся за задачи которые не принесут денег не принесут реализации не принесут роста бизнеса и поэтому мы буксуем на месте поэтому времени всегда не хватает мы занимаемся неприоритетными вещами так вот простая Процедура, простое упражнение, 15-секундная запись этой задачи в электронной системе повысит ценность этой задачи в разы для бизнеса. Когда мы начинаем с глаголы записывать, мы начинаем понимать, что, что я там пишу, это мне самому непонятно. А как они это начнут выполнять, если я сам сейчас уже не могу это осознать. Пока мы это упражнение не внедряем, мы работаем на уровне теннисной ракетки. Прилетела тема – бам, отбил. Прилетела тема, тема – бам, отбил. Не осознаем, что конкретное мы хотим сотрудникам поручить. Где записать? Правильно, в общий на месте. Ну, холодильник – это, ну, скорее шутка, конечно, да? Я скажу, что я против бумажных стен. Изначально адепты методики Giles Scrum, то, собственно, гибкое управление для программистов изобрели, они мне говорили, Илья, извини, но методика рассчитана только на бумажную доску. Книберку, у которого я проходил аттестацию, говорил, мы работаем только на бумаге. И он говорит, удаленная работа в режиме Scrum просто невозможно, потому что ну, Scrum это быстрая коммуникация. Мы доказали обратной практикой. Мы внедрили Agile Scrum для команды, которая распределена по городам СЛГ. Так что два человека в одном городе не сидят, все общаются через, только. Через Trello. Trello. Ну, там другие дополнительные инструменты еще для айтишников используются. Но это Trello, да, Значит, это Google-шаблоны, это совещания в Hangout Skype и так далее. Мы добились продуктивности онлайн-команды более высокой, чем в офисе, но часть это связано с тем, что онлайн-команда не имеет курилки, не имеет кухни, и склоки и раздоры им гораздо сложнее учинять, чем команде в одном офисе.